А ну выходите, вы окружены комаринами и полицией штата Малярии. Выходите с поднятыми руками. Что тут за хуйня? Мы же договорились. Ха, знакомьтесь, это митинг мой друган под прикрытием. Я его нанял специально, чтобы все дело прошло гладко. Мы договорились с ним, что если приедет Менты, то он все возьмет на себя и съедется с ними. Как раз Менты приехали, и походу он уезжает с ними. А что будет дальше с ним, знает только чёрт. Хах. Парни, расслабьтесь. Это наш Кент. Он проведет нас отсюда. Слышь, братан, а где тут кнопка отключения конвейера? Блядь. Я откуда знаю? Жду вас в ментовке. Грубый какой-то у тебя, Кент. Бля, давай, и сук, а то мне домой уже надо в дотку погамать. Лан-лан. Вот, вроде это та кнопка. О, вы слышали? Конвейер остановился. Пора действовать, парни. и качок. Пизди одну коробку крови карач. И бежим отсюда. Жизнь занерзула. в зухаха. Бежим нахуй. Так давайте я открою. Ахули ты будешь открывать? Я эту коробку забирал. Блять, потому что это моя идея. Если бы не я, то вы бы без крови вообще были суки. Может я открою? Все-таки каждый что-то сделал, кроме меня. А может уж ты пойдешь нахуй? Бля нет, Го пойдем в бар и бухнем на все бабки. Да так я не понял, что за хуйня у меня там происходит. Фух епать! Стопе! Где коробка блеятя из Хазе! Она упала вроде. Блять, вон она смотри. ведь Ненавижу муравьев. Муравьи ненавидят комаров! Ладно. Гоу спустимся к ним и спросим у ее мамаши, что она хочет взамен. А если она захочет поживиться нашей плотью? Ты что, долбаешь? Она же не людоеда взхввзхввзхввзхввзхввзхввзхв. Погнали. <музыка> Эй, братаны... А где ваша маманка? Пошёл нахуй. Да вы охуели... Нам с ней перетереть надо... Нахуй! Иди, чмо... И что, блядь, делать... Коротка уже у матки их... Вон смотри еще какой-то муравей идет Эй, стой что вам Короче, нам нужно переговорить с вашей мамкой пропустишь нас А хуй тебе не пососать можно да бля давай мы поможем тебе а ты нам что тебе нужно мне ничего от вас не хотя бля все муравьи вернулись домой с прибылью а я нихуя не нашел гол короче вы мне принесете кое-что а я вас тогда пропущу к мамане. Ну окей. А что тебе нужно найти? Мне нужен труп старой гусеницы старины Дженкинса. Принесите труп завтра сюда, а я тогда пропущу вас. Кого-кого? Старика Дженкинса? Ты охуел? Зачем тебе его труп? Он же старый дедушка-ветеран. А их нужно уважать. Так блять мне похуй. Завтра труп гусеницы и пропуск к матке ваш. Вот так не грех ели в конец. Да ладно тебе. Я из-за этой крови рисковал своей шкурой. Так что и на убийство я готов. Какой я старый стал. Очень устал уже, ползти все время. Хочу покушать. Пойду нарву цветочков что ли. Может сегодня прилетит мой хороший знакомый, комарик. Побьем чай с печеньем вдвоем. Поговорим о интересном. Люблю разговаривать. Ко мне уже никто не заходит, кроме комарика. Надеюсь он меня не забудет, когда я умру. Я тебя не забуду. Дженкинс, о, привет, Комар. Как дела? Я только тебя вспоминал. А зачем тебе топор? Топор? А, -а, -а. так я хотел дрова наколоть тебе.